Всеобщепринятые теории, на которых держится современное общество, должны быть кардинально пересмотрены. Мир балансирует на грани жизни и смерти. Как считают крупнейшие эзотерики и представители официальных наук, выживание человечества зависит от нас самих. Войны за ресурсы, и истребление животных, пропаганда насилия – все это следствие чудовищной лжи, которой нас пичкают последние 150 лет. А началось это все с теории Дарвина. Теория происхождения видов, блев и тщательно спланированная провокация. Чарльз Дарвин утверждал, что однажды обезьяны и люди, каким-то образом разделились на два разных племени, однако факты, говорят совсем о другом. Обезьяны как были животными, так ими остались, в то время, как человек на Земле появился одновременно с динозаврами. Сегодня находится все больше доказательств того, что именно так все и было. В найден след динозавра, а рядом отпечаток человеческой ступни, возрастом 140 миллионов лет. Действительно, люди жили с динозаврами. Были обычные животные динозавры, то есть вьючные, с которыми были бойцы, боевые бойцы, как собаки, там кошки. Если верить общепринятой теории эволюции, такое в принципе невозможно. Согласно теории Дарвина, бога нет. Жизнь появилась сама по себе. А вся эволюция – это жесткая конкуренция, в которой выживает сильнейший. Сегодня многие специалисты настаивают, идею эволюции нужно окончательно опровергнуть. Жизнь не могла появиться в морской воде. Российские ученые опровергают классическую теорию зарождения видов. Всем известно, что морская вода соленая. Соль – это натрий. Натрий разъедает белок. Однако уже доказано, что первая клетка появилась именно в результате синтеза белков. Для синтеза нужен был калий, который как известно присутствует в глине. Выходит, что в Библии написано правда, а значит, человек как и все живое, сотворен на суше, но кем, и когда? Человечество зародилось в созвездии Большого Пса. Невероятное открытие французских ученых, может в корне изменить привычные догматы о происхождении нашей цивилизации. Антикитерский механизм – один из наиболее загадочных артефактов в истории. В 1901 году его нашли в Ионическом море, на затонувшем древнем судне. С тех пор исследователи пытаются разгадать предназначение таинственного прибора, которому уже более 200 тысяч лет. Сегодня эксперты склонны утверждать, что это – компьютер ушедших цивилизаций. Первоначально были обнаружены большие обломки различных памятников, да, то есть так, проще говоря. Но одновременно с этим было обнаружено такое нечто, нечто обломанное, бронзовое, покрытое, так сказать, водорослей и так далее, чему даже не придали особое значение, но благодаря наблюдательности тогдашнего директора музея финского национального было выяснено, что это какой-то некий механизм бронзовый не очень понятного содержания. Этому прибору действительно нет равных. Разве что современные часовые механизмы могут сравниться с ним в точности исполнения. Десятки точных шестеренок с идеальными зубцами в форме равносторонних треугольников. Сложно представить, какие станки требовались для их изготовления. И это во времена, когда по земле должны были бегать пещерные люди. Только с применением магнитно-резонансной томографии экспертам удалось заглянуть внутрь древнего механизма. Там была сенсация. Среди сложнейших деталей, спрессованных временем, были обнаружены фрагменты древнегреческого текста, 3000 символов которые могут полностью перечеркнуть теорию появления жизни на Земле. Согласно первичному анализу текста, жизнь была создана сразу, во всех проявлениях, а сам антикитерский механизм указывает путь к истоку нашей цивилизации, и находится этот исток вовсе не на Земле, а в созвездии Большого Пса. Все из ничего. На протяжении нескольких миллиардов лет, Земля была безжизненной пустыней. Внезапно планету, словно по лошадству, населили сложнейшие формы скелетной жизни. Эффект можно сравнить с зоопарком. Огромное количество специалистов пыталось найти логическое объяснение этому феномену. В стандартных учебниках по биологии говорится, что внезапное появление видового разнообразия обусловлено миллиардами лет эволюции, но тогда у любой формы жизни просто обязан быть предок, причем в такой же распространенной популяции, но утерянное звено, не найдено по сей день. Спонтанное появление жизни можно объяснить только единственным способом. Специалисты уверены, что новым формам жизни мы обязаны лунному инкубатору. 540 миллионов лет назад, это искусственное тело закрепилось на расстоянии 384 тысячи километров от Земли – идеальная дистанция для научного эксперимента космического масштаба. Одновременно выполнялось сразу несколько условий. Во-первых, искусственная гравитация Луны позволяла регулировать земную популяцию. Во-вторых, новый спутник служил надежным щитом от проявления любой космической агрессии, и в-третьих, Всегда оставалась возможность производить необходимые генетические эксперименты, в полной недоступности. Получается, что все многообразие земных, живых организмов, было выведено искусственно, в том числе и человек. Но как это можно проверить? Это невероятно, однако в каждом из нас присутствуют доказательства космического происхождения, рудиментарные органы. Еще сто лет назад ученые были уверены, что рудиментарные органы человека, такие как зубы мудрости, миндалины, аппендикс, попросту бесполезны. Они якобы достались нам от обезьяны, и можно их смело удалять. Все изменилось с развитием генетики. Аппендикс — один из важнейших органов в организме человека. Как стало известно относительно недавно, именно в аппендиксе формируются лимфоциты. Это главные клетки иммунной системы, которые призваны бороться с инфекцией любого рода. От вируса гриппа до онкологических заболеваний. Все, что нас окружает, — это трехмерная проекция. Эту теорию выдвинули ученые Центра астрофизических исследований имени Ферми. На днях они объявили о создании фантастического устройства под названием голометр. С его помощью эксперты планируют опровергнуть все, что мы знаем о Земле. Сейчас ученые подтверждают э, просто утверждение древних текстов о том, что наш мир — это голограмма, это голографическая вселенная. По мнению экспертов, окружающий нас мир состоит из отдельных независимых частей. Точно такие же точки можно видеть на экране телевизора или монитора компьютера. Проведем очередной эксперимент, перед нами обычный экран. Сейчас картинка выглядит предельно четкой, но как только мы начнем приближаться, то увидим отдельные точки, их еще называют пикселями. Оказывается, из таких же пикселей состоит весь мир. Герард Холст уверен, что наше пространство, по сути, гигантский экран, на котором людям показывают трехмерное кино. Только это настоящий фильм ужасов. Дело в том, что изображение мира постоянно ухудшается. Иными словами его элементы начинают попросту исчезать, точно так же как на мониторе внезапно появляются черные точки. Только в астрономии они называются черные дыры. Получается, что черные дыры – это просто нечто. Дефект голограммы вселенского масштаба. Именно по этой причине до сих пор так и не удалось понять их природу. Самое страшное, что именно такой битый пиксель находится сейчас в центре нашей галактики – Млечный Путь. Получается, часть информации из космоса попросту стерта. И с каждым годом таких черных бир появляется все больше. Гамма-телескоп SWIFT – самый совершенный из всех запущенных на орбиту Земли. Вскоре, грянула настоящая сенсация, звезда, N6946, расположенная на расстоянии 20 миллионов световых лет от Земли, внезапно засияла, после чего, также быстро сбросила яркость и схлопнулась в точку. Но самое поразительное, на месте объекта в 25 раз тяжелее Солнца, не осталось ровным счетом ничего. Результаты наблюдений не вписывались ни в одну из ныне существующих теорий. Раньше считалось, что на месте погибшей звезды, такого размера, должен появиться объект. На деле, пустота, и подобные необъяснимые явления, начинают фиксироваться с пугающей быстротой. Голограмма мира, выключается, другой понятной аналогии эксперты пока не находят. А вот скорость этого процесса не вызывает сомнений. Разрушение идет в геометрической прогрессии. И все же как быстро наш мир может разлететься на пиксели? Ответ на этот вопрос расположен на расстоянии 13 миллиардов световых лет от Земли. Галактика 647 считается самой старой из всех известных. Она как бракованный монитор видна, но не целиком. И с каждым годом из общей картинки выпадают все новые элементы. На месте звезд только черные дыры, миллионы пропущенных фрагментов. Сегодня мы приходим к пониманию. Что живем в голограмме. В таком случае есть надежда на то, что создатель всего не выключит человечество, а устроит очередную перезагрузку. По мнению эзотериков, выжить возможно, но судьба цивилизации зависит от каждого из людей. Для начала нужно остановить, все без исключения войны, полностью отказаться от насилия и признать наконец существование вселенского разума.